Вот эти моменты. Тетрадку и записывай. А... Начинает вот это... Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Кайф, кайф, кайф. А я крутой. У меня много денег. О, привет, Владос. Я Мешков. Как ты уже знаешь. Старший. Это послание тебе, молодой. Тебе, 15-летнему... Владиславу Мешковичу 5 посланий, 5 советов, которые улучшат твою жизнь. Я совершал ошибки, и я хочу, чтобы ты их не совершал, чтобы в другой параллельной вселенной, вселенских масштабов, там, чтобы ты даже не получал никаких проблем и жил себе спокойно. Я сел между этими двумя полусгоревшими деревьями, чтобы олицетворять сгоревшее очко от того, какой образ жизни ты вел, и попросить тебя культурно, хотя культурно ты тогда не очень воспринимал информацию, но хочу попросить тебя немножко переосмыслить, немножко понять, и все, поехали. Первый пункт, очень важный, перестань просиживать свое очко на, за компьютерными играми. Наш мозг не различает виртуальное и настоящее. Если мы видим э, кучу золота, кучу достижений, э, боец, победитель, э, вот эти моменты, наш мозг э, воспринимает это как должное. Мы получаем постоянный кайф, забываем о настоящей жизни. Действительно, все-таки, действительно компьютерные игры могут влиять на нашу жизнь и могут пагубно воздействовать на наше будущее. Это по-любому, это проверено, братишка. Так что поверь мне, поверь мне. Ты можешь просрать столько времени, как я. Ой-ой-ой. Конечно. Жалеть о чем-то не стоит. Это все в прошлом. Так что я с тебя предупреждаю. Выключай компьютер сейчас же. Открывай тетрадку и записывай. Пункт номер два. Записывай. А... А... Начни читать книги. Ты постоянно жалуешься про забывчивость, про недостаточный словарный запас. Так вот, я тебе отвечаю, в будущем вот одна книжка может изменить твое мнение, твое осознание, твое понимание. Я тебя попрошу, найди что-нибудь интересное, найди книжку, вот, например, «Гарри Поттер». Помню, когда ты прочитал, тебе понравилось, а потом ты забыл. Ну блин, прочитай вторую часть. Кайфони, кайфони от чтения, а потом ты офигеешь, сколько ты будешь хотеть э, прочитать книг. Потом времени не будет, времени не будет на чтение. Да, ты не идеал, никто не идеал, но надо делать, надо делать, надо развиваться, надо идти вперед, вперед, вперед, вперед, только вперед. Мужчина, мужчина. Ты хочешь быть мужчиной? Скажу тебе на будущее. Чтение не только увеличит твой слова, слова, баба, баба, словарный запас, но еще и даст тебе некоторую уверенность. Вот я не знаю, как это работает, но уверенность добавляется. Я тебе обещаю. Третий пункт, дорогой мой друг, братишка, я в прошлом. Перестань. Пить алкоголь. Э -э оба. Муху привил. Сколько их, блин, вот потеплело, начинает вот это. Э -э от от отошли мы немножко. Перестань пить алкоголь. Я знаю, что ты пьешь немного, э с скинтами, весело, классно, но, блин. Ты же не знаешь, не знаешь, как это работает. Посмотри, прислушайся к, пример, к примерам э, других людей, как сказывается алкоголь на э, организмах других людей. Я попал в дурку, я слушал людей, которые пили. Э, там, наверное, процентов 50, э, там, где я лежал, были люди, которые употребляли алкоголь. Переставай, переставай. Нет. Не надо, не надо, не надо. Ты и так, деградант за компьютером просиживаешь очко, тупеешь и еще и шлифуешь алкоголем свою тупость. Перестань, дружище, перестань, и все будет хорошо. Или же ты скажи, хочешь быть вот этим дураком-мужланом, который думает только об алкоголе? Не, не надо. Это, блин, игрушка дьявола. Ты шлифанул, значит, взял в кредит эти полезные, не полезные, а приятные ощущения, весело тебе, классно. Потом все надо будет отдавать. Я тебе отвечаю. Это будет очень большой скидкой, если ты будешь отдавать э, этим самым похмельям. Похмелье, потом ты вырастешь вообще, блин, 2-3 дня похмелья будет, это ужас. Ну нахрен. Молодой один день похмелья, а потом тебе будет похмелье первый день очень плохо. Второй день, как раньше было тебе плохо, как по молодости. И если ты, значит, отрекаешься от алкоголя, не учи других людей, не надо, это ни к чему не приведет. Просто своим примером, своим офигенным, классным примером двигайся, в общем, показывай как надо, все потянутся, не переживай. Просто скажи вот, я не пил, блин, чувствую себя классно, вообще, отпадал на, на вечеринке могу сидеть э, с, на бане с пацанами, и ну, без пива, нормально все чувствовать. Короче, общаться, поддерживать, беседу, там, например. Ты же умный человек, ну, 21 век. Какой алкоголь? Ты что, наркоман что ли? Я не понимаю. Не надо, и ты же различаешь, где плохо, где хорошо. Я знаю, что ты умеешь понимать, где надо, где не надо. Ну вот не поддавайся, не поддавайся. Столько искушений. Столько искушений, не поддавайся, не надо. Вот. Говорю, не пей алкоголь и дополняю наркотиками. Я напоминаю, что ты можешь попасть в дурку и будешь пить таблетки, которые стоят до хрена. Они никому не нужны. Ты должен быть здоров, двигаться вперед и кайфовать от жизни каждый день. Нету черный и белый, нету черный и белый. Есть только белый. Если ты э, делаешь все правильно, а не так, как хочется, все будет круто. Четвертый пункт. Друг, дорогой мой друг. Четвертый пункт. Меньше слушай других людей. У тебя вот такая башка кипя, кипящая просто. Ты краснеешь и за себя, и за других. Постоянно льется дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо. И ты во все веришь, веришь, веришь, веришь, веришь, веришь. Не годится это, не годится, дружище. О, поменяем позу нахрен посидим вот так. вот вот эта тема пей больше пей больше воды Эх, воспринимай воду как вот ты не пьешь не пьешь а потом поговорил немножко сделал какую-то работу и обязательно э, не какими-то сигаретами не какими-то алкопрепаратами а именно водичкой шлифони. и как бы сделай себе награду ты заслужил ты поработал ты поговорил ты потрудился, ты гений. Погладь себя по головке. Вернемся к четвертому пункту. Обрати внимание, что тебя вообще никто не слушает. И ты никого не слушай. Не надо. Ты такой хороший, потому что ну, ты умеешь выслушать. Но не надо. Не будь, не будь таким безотказным. Слушай свое сердечко. Я тебе говорю, сердце не... не, не не обма... ну, сер... э, сердце не обманывает сердечко это нормальная тема но соединяй сердечко с мозгом э -э, интеллект и... и свою душу душа она требует постоянного удовольствия ты должен это понимать ей постоянно хочется кайф кайф кайф кайф кайф э -э, но она без интеллекта это работает очень пагубно для тебя. Вот, блин, хочу как-то по пунктам. Проблема моих видосов. А я начинаю разгоняться и рассказываю всякие другие вещи. Но они же полезны. Надеюсь вам... Но они же полезны. Да что ты, черт побери, такое несешь? Пятый пункт. Музыка. В четвертом пункте я уже тебе сказал, не слушай других людей, но ну, а в пятом пункте я хочу сказать тебе, чтобы ты слушал правильную музыку. Я объясню тебе. Ты крутой, молодой, рэпер, вообще классный, но обрати внимание, когда ты слушаешь музыку в наушниках, я сук. Тачки, машины, э, тёлки, наркотики. Ты чмо, ты лох, а я крутой. У меня много денег, потому что я ошибка выжившего. Я крал классный. Ну, как, конечно. Конечно, тебе нравится слушать крутых э, рэперов, которые тебя обсирают впрямую. Прислушай Прислушайтесь к, к тексту, они тебя стебут, что ты слушаешь такую помойку. Да, есть какой-то рэп, который классно звучит, но он не нужен тебе. Какое-то развитие, то, что ты знаешь какой-то там рэп, и что? Ты что, рэпером хочешь стать? Может быть, в 35, в 40, там, в 80 лет ты станешь рэпером, когда это будет уже ни о чем. типа. Может, рок вернется, может, что-то там вернется, но... Я тебе советую, а, гугли прямо сейчас, нет, не гугли, вбивай в ютубе спокойная музыка, релакс музыка, музыка для, для медитации. Выходи в парк, выходи в лес, как я сейчас сижу. Ну, если тебе нужна помощь, музыка, она же как бы лечит, она расслабляет зачем она еще нужна так вот ты включаешь спокойную музыку выходишь и это совсем другой уровень я тебе отвечаю совсем другое восприятие вот это музыка а а, -а, -а то не музыка тебе понравится скриптонит появится такой рэпер который начнет как и все музыканты с такого экшона. Да, да снимаем. Да? О, классно. Как и все музыканты, как и многие музыканты. Блин, люди, много умных людей. Не ставь себе идолом какого-то музыканта. Короче, слушай. Подкину тебе еще сразу несколько советов. Правильно питайся. Ты же хочешь, ты постоянно хочешь, я знаю, ты постоянно хочешь каждый день себя классно чувствовать. Но ты просто игнорируешь то, что ты плохо ешь. То, что ты в себя вкладываешь, то и будет у тебя внутри. Ну, е-мое, чем ты машину заправляешь, так она и будет ехать, столько она и будет служить. Поверь Это не каторга какая-то И не усложнение жизни Когда ты правильно питаешься Отказываешь себе в чем-то Нет Блин, ты живешь, как тебя создала вселенная Ты чистый В себя ничего, всякого дерьма не вкладываешь И это все сказывается Понимаешь? Ну как тебе объяснить еще раз, а? Нормальным языком как тебе объяснить? Если ты чем-то недоволен, исправляй. По-другому не получится. А я как будто бы еще даже огурчик. Я бы еще поговорил. Но YouTube такая площадка, что даже приколы даже быстро надоедают. И что, надо всем побыстрее? И что бы потом посмотрел, отдохнул? И потом пошел готовить борщ? Собирать портфель в школу? И еще даже классно проводить время дальше без интернета еще мамка там по жопе даст по голове хлястнет тебя, скажет выключай поэтому тянуть не буду спасибо за просмотр уважай близких цени все все все цени пока пока пока э -э -э... люби любить и люби обожать